по поэтому тупому телеку ничего нормального не показывают. Ну что такая связь? Черт, а? боже. Так. Сюда положу пульт. Так. Всем привет, с вами Вартизары. Смотрите, где я сейчас нахожусь. А короче, я, ребята, решил доехать со своей новой деревни, но Пока что я решил остановиться здесь, потому что у меня машина а, то, что-то с ней случилось, сломалась что ли, забарахлила, короче, и мне сейчас придется ее чинить. Но ну, вы посмотрите, какая прикольная деревня, да, тут видите, она вся зимняя, видите, везде жители гуляют, Вон, есть кузница, он там даже не, не иногда туристы приезжают. И вот, мне она очень понравилась, и я решил здесь остановиться. Ну, также тут есть своеобразная заправка, которую, безидна, которую возит на колонку. Тут с помощью трактора, видите, он, видите, весь уже старый. И давайте сейчас мы починим нашу машину. Так, вот, возьмем... Наши инструменты, и давайте чинить нашу машину. Так, давайте посмотрим. у у что двигателем-то произошло? Посмотрите, он весь уже сгнил. И колеса какие-то старые. Давайте поменяем на новенькие. Посмотрите, какие красивые. Так, гаечный ключ сюда положим, а наш мусор мы положим в мусорный бак. Так, давайте сложим это все сюда. Ну, вроде все. Мусор убрали. Давайте возьмем, даже заправим нашу машину. Так, сейчас мы подзаправим ее. Все, подзаправили. Давайте сюда ее положим. Наш пустой струи. возьмем машину и так поставим сюда, опа, так, давайте, и ключ пока не будем ставить, и давайте я сейчас сделаю небольшой обзор на деревушку, так, первым делом это дом, видите, тут жители, они какие-то вредные, не хотят пускать меня, видите, ну дайте пройти, ну какие они вредные, эти жители не хотят, чтобы я показывал обзор на их квартиру, так, ну видите, колодец он весь опять замерз, его надо снова киркой пупить и так, хопа, все отлично. Снова колодец освободили от льда. Вот это дом мэра, как говорите, как говорится, видите, у него даже необычный диван, прикольный такой, разноцветный. Есть во всей Деревня электричества. Вот, видите, старые компухтеры. Да уж, они какие-то старые, они вообще из начала двухтысячных. И даже телевизор такие старенькие, э, на черно белые И огнетушитель на всякий случай. И много чего остального. Так... Давайте я сейчас покажу, что это за место. Это у нас церковь. Ну, тут ничего такого обычного. Это обычная церковь, как у всех жителей, видите, жить. Жителей тут много. Священник, библиотекой. А вот тут у нас магазин. Да, вот тут я, ребят, прикупил себе одежку вот такую. Сами видите, похоже. И тут я закупил себе еды. Видите, тут даже зелье продают, еду. Вот, видите, даже угощение есть. Вот тоже старенький компьютер с дискетами, видите. И тут он у нас, как говорится, клад. Но я туда не буду ходить, потому что владельца магазина нету, и он не разрешает. И тут, кстати, еще есть предметы, которые тоже я купил. Видите, разные мечи и базовый набор теперь я ребят покажу тут кузницу на самом деле я на самом деле это даже не кузница это у нас ну как говорится у мэра склады с офисами да тут видите офисы тут видите календарь доска объявлений и ну, ну, видите, архив. Больше чего тут нету. И главный телефон. И что-то тут с жителями произошло. Они какие-то странные. Так, а тут ребята говорят, что находится Северная. Ну, где у нас есть интернет. Но я вряд ли знаю, что там находится. И для того, чтобы открыть дверь, нужно... Нужна карта. А карта у меня ее нету. Поэтому вот такие дела. И, кстати, ночь опять наступила. О, боже. Но, короче, я сейчас все вам покажу. Давайте мы сейчас возьмем факелы. Давайте я вообще освечу. Вот тут, ребят, я говорю, что туристы приезжают редко. Видите, тут спят и вещи свои складируют. А тут у кого-то дача, я сам не знаю, кто тут живет, в принципе. Но сейчас уже зима, тут и, видите, никто не живет давно. Видите, уже трава выросла. Ну а тут, походу, что? Ага, тут понятно. Это туалет, ребята. И сейчас давайте я скажу, посплю и... Тупит утро, и, кстати, тут утро очень красиво. Видите, везде звезды, все красиво. Давайте сейчас я зайду обратно себе в дом и. Посплю. Так, я не понял, житель, ты чё тут делаешь, а? Иди отсюда. Походу, житель хочет, чтобы я ему не мешал. Ладно. Давайте ляжем спать. Так, житель, ты что опять тут делаешь? Ладно, неважно, давайте еще свет будем экономить, свет выключим. Так. Так, давайте, кстати, поговорим с мэром, что он тут хотел. Так, о, мэр дома. Привет, мэр, как дела? О, привет, хочу, чтобы ты срубил нам дерево. Что? А где, пожалуйста, и вообще я снимаю видео, хотя бы поздоровался с подписчиками. А, привет, подписчики, Варти Сара. И, пожалуйста, сруби мне дерево. И что, дерево? Я тебе изумруд стакат дам. Эм. Серьезно? А честно говорю. Ладно, хорошо. Странно, ребята, он какой-то сегодня. Почему-то такой недобрый, почему-то то ли не в духе, то ли что. Вот так просто поздоровал. Пришел ему, а он говорит: иди отсюда, сруби дерево мне. Ладно, ребята, давайте срубим деревья. И кстати, сейчас я пошел в место, где рубят деревья. Ну так, мне говорили местные. Я сам не знаю. Так, давайте дойдем до сюда. Видите, тут такие большие деревья. И да, вот тут, ребята, лесорубка. Видите, деревья в некоторых местах срублены. Так, давайте... Давайте сейчас порубим деревья. Так. Так, так, так, так, так, так, так. Опа, у меня есть одно дерево. Давайте еще срубим. Так, где еще мне? Ага, давайте срубим. Тут тоже. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Так, опа, отлично. Еще одно дерево. И стоп, а это что такое? И вот это что такое? Что это такое желтое везде тут? Люк. Странно это немного, мне кажется. Так, ладно. Чего такого страшного, давайте. Так, так, так. Опа. Еще у меня одна акация. Так. Что это за люк? Так. Давайте попробуем открыть. -мо, какое куда глубоко оно ведет. Может спуститься? Ребят, как вы думаете? Но я спущусь, потому что мне на самом деле самому интересно смотреть. Итак, давайте раз, два, три. Так. И куда это ведет? Давайте возьмем меч и. Так, лестница вроде не повреждена. Так, давайте откроем дверь. Черт, заклинило. Давайте ее киркой. Опа. Ой, я дверь прям выломал. И где? Так, вроде это обычное место. Да, это обычная шахта вроде. Тут кто-то живет, что ли? Странно это все. Да, это обычные шахты. Недавно и давно, давно так существовали. И печки тут. Так. Странно, а почему тут везде факела? Это что, не заброшенная шахта? А тут что у нас? Деле вроде открыто. О боже, я чуть не испугался. Это как манитен этого. Боже, какой он жуткий, конечно, видите, наполовину из костей, наполовину из мяса. Так. Да, это обычная лаборатория. Вон тут... Больные лежали вот тут, видите. Новые лекарства создавали. Везде шприцы медикаменты. И вещи валяются, и бумаги. Странно это все. Так, а... так, ладно. А тут что у нас? А Ребят, это что такое? Офигеть, ребят, я чуть туда не свалился, представляете? Тут везде кровь и шипы. Ну нафиг, ребят, я больше туда не полезу. Так, а тут что у нас? Так, Возьмем мы на всякий, на всякий случай меч и... Ё-моё, тут туалет просто... Боже, тут вонь такая. ё тут даже вода работает везде. Я даже слышу эту воду, она, походу, течет везде. Так, а тут что? Ага, походу это обычная кухня. Боже, походу тут, видимо, трубу из туалета прорвала и все капает везде. Ну, кухня вроде обычная. Тут даже все уцелело. Боже, тут все так красиво, выглядит аккуратно. стоп я что-то слышу да это было сверху так а это походу не комната, это обычная обычный шкаф ладно я что-то слышал на улице на сверху давайте на улице сверху давайте выберемся отсюда Я что-то слышу поднимемся сейчас так давайте поднимемся сейчас -мо. И давайте закроем это место лучше на всякий случай, чтобы никто не вылез. Так. Я что-то слышал сверху. Холодно, кто-то пробрался. Так. На улице вроде светло. Сейчас мы. Опа, Выбира выбираемся отсюда. И. Ну, вроде никого нету. Ладно, это немного странно выглядит. Так, давайте еще немного супер деревьев тут. Хоп. Отлично, еще одна акация. Я сейчас включусь, когда пробил несколько деревьев. Ох, наконец-то я закончил, ребята. Вы не поверите. Я целых вас так весь день копал. уже стемнело. Давайте возвращаться обратно в деревню. Так, Опа. так, ну, вроде никого нету. Стоп, зомби, иди сюда, вон сюда, Юма, Юма, идите отсюда, не на, Юма, Юма, ребята, откуда эти зомби появились? Так, Юма, они везде. Так, надо бежать быстрее, быстрее в деревню, ребята. Странно, а почему они на меня не нападают? Так. Давайте зайдем в этот магазин. О, продавец вернулся. А, привет, житель. А, я хотела сказать, почему там зомби? А, ёмко, они снова нападают. Иди на мой склад и возьми оружие. Какое оружие? Какой склад? А Ты про этот склад имеешь? Да, быстрее, открывай. Смотри. Так, ё-моё, ребята, вы посмотрите, тут везде оружие. Ну что, они все это хранят против зомби. Давайте возьмем. Житель ведь сказал, так. Так, открывая. Офигеть, ребят, вы посмотрите, это миниган, а это, о, это походу тоже офигеть. А Прикольно, ребят, посмотрите, сколько оружия. Давайте все это сложим сюда. все остальное. Так, а тут? Так, а тут что у нас? Ух ты, это автомат, ребят, вы посмотрите, это настоящий автомат. Так, все, вроде. Давайте еще возьмем вот это. Кранатой мед, ребят, офигеть! И что винтовочка тут есть. Так, ну, вроде еще тут. Ух ты, тут еще и огнемед есть, по-моему, да? А, нет, это, походу, дробовик. Ладно. Так, а тут что лежит? Ого, это походу мины. Давайте, ребят, возьмем вот эти вот эти шапы против этих зомби. И мины мы, ребят, не будем брать. А давайте еще возьмем а... баррикады и офигеть, ребят! Смотрите, это какое оружие. Смотрите, какая одежда тут. Так, давайте оденемся сейчас. Опа, хоп, хоп. Ребят, вы посмотрите, на я настоящего спецназа похож. Так, давайте сейчас мы этих зомбаков прям расстреляем. Так, житель. А... Стой, выключи свет, пожалуйста. А, ладно. Хорошо. Вот так. Чтобы зомби не столпились перед дверью. Ладно, хорошо, сейчас я пошел Так... Давайте сюда поставим. Так, опа, опа, хопа. Опа, хопа, хопа, -мо. Откуда эти зомби-то набрались? все? Так, -мо. Вот, первый зомби на плечай. Минус один. Так, возьмем миниган тогда. Расстреляем этих зомбаков. Они, походу, по всей деревне бегают. Так, давайте посмотрим, где еще у нас зомби гуляют. Не походу по всей деревням гуляют. Вот он, ребят, все это ребят, прикольно с минигана расстрелять. Давайте возьмем к шкой. Юма силен еще орет, -мо, боже, походу реально тревогу подняли. Так, Юма еще какая-то зеленая тварь получила. Так, отлично. Посмотрите, сколько тут солдат получите. Получайте. Они даже мой дом они даже на мой дом нападают. Так, а где моя машина? ё эти зомби мою машину сломали. Ё-моё, получи. ё и ты получишь зомби. На, прикольный гранат только мы не будем больше использовать, потому что он очень... все может разрушить. Так, эти тоже расселяем. ё -моё. Ребят. Смотрите, просто везде эти зомби, они просто окружили всю деревню. И походу захотели ее просто, просто окружить и разрушить. Давайте э, баррикады поставим. Поставим, чтобы дверь крепко держалась. И дом мэра тоже. Тоже тут такие барьеры поставим, чтобы дома не сломали. Стоп, житель! Сирена горит! Ну что ты тут стоишь? е боже мой, что делать так? е Ух, слава богу, я тут не слышно. Она очень громкая. Юма, что с моей машиной? А, зомби! Получи! А, так, ладно, давайте смех всех мини тут. Получи! Так, ребят, вы не поверите, они все разваливаются. Они просто не... из ниоткуда появляются и просто из кустов вылазят нашу деревню. Атакуют. Так, давайте мы тут поставим баррикады, потому что их они очень тут часто гуляют и.. Так, вон, видите, они гуляют уже. Давайте поставим тут эти такие баррикады. Баррикады, пущи, один какие-то получите. Так. Так. Вот, наконец-то рассвет. Сейчас эти все зомби по большей части сгорят. Так. -мо, ещё один. Так, давайте. Опа! его просто расстреляли издалека. Так, юма, они даже по чужим огороду, они прям по огородам гуляют. Получи. Так. Из них даже пушки в в в в в вылетают. Так, получи. Зомби фермеров это походу был у него. Матыга была. Юма, опять от сирена, надо уходить отсюда. Так. Юма, фух, слава богу. Так. Еще один зомби. Получи, получи, получи. Давайте вот этих э, э, далеко от деревни их расстреляем с гранатомета на и тебе на получите на получи, получи, получи. Вот они уже начинают гореть отлично. Горит, -э, горите вообще. Кто это вообще такой был? На... Фу, слава богу. Ребят, мы всех этих зомбаков расстреляли. Так, давайте, ребят, еще посмотрим посмо деревню. Нету тут никого. Ну, вроде никого больше нету. И, блин, опять эта сирена горит. Так. Жители, все нормально, е-мое. Да эту селену тоже вырубить. Походу она по автоматически работает. Так, надо сходить к жителю сейчас. Так, житель. Привет, житель. Ты где? Привет, привет. Фух, слава богу, мы этих всех зомбаков расстреляли. Так, теперь надо вернуть все это оружие назад, потому что, ребята, все-таки мы... Все-таки это вещи магазина. Так. Опа, хопа, опа, хопа, хопа. Так, давайте закроем все эти витрины и эту тоже положим сюда. Все, отлично. Все положили на место. И баррикады тоже, наверное, в ящик надо положить, чтобы никто их не взял. -мо, посмотрите, сколько из этих зомбаков выпадало всяких вещей. Офигеть. Так, давайте снимем вот эту одежду и наденем нашу обычную зимнюю. Так. А все остальное сложим сюда. Ну и эти вещи тоже от замуков, наверное, лучше сюда сложить. Может быть, житель потом сам разберется. И так еще одна у меня винтовочка осталась. Так, сюда положим. Ну, вроде все. Все сложили. Так, давайте, ребята, положим то, что нам нужно. В наш инвентарь, и отдадим все мэру. Так. Так, где? Мэр? Так, сейчас мы подойдем к нему и скажем. Так, надо убрать, кстати, эти паликады, потому что они тоже мешают. Так. Ну, вроде все. Привет, житель. О! Привет, Ларти! На, держи, то, что ты хотел. Вон, две, два стака древесины. А, я тебя благодарю не одним стаком древес... за древесину, а целых пяти. Но у меня даже машину за эти зомби сломали. Ничего, мы тебе новую сделаем. серьезно? Ладно. Хорошо. Сейчас, выйди на улицу, посмотри. Ам, хорошо. Ребята! Офигеть! Это машина! И... Стоп! Алмазный сундук? Офигеть! Ребята! Офигеть! Сколько у меня жителей! все, что имелось у мэра, он отдал мне. Ребята! И так, давайте пробуем. Это же, наверное, моя машина, да? Так. Сейчас попробуем залезть в эту машину. И... Так. <звы> <звы> Прикольно. Так. И... Да, это моя машина, и она работает, ребята, офигеть! Так. Ну... Давайте возьмем этот алмазный сундук, опа, и давайте положим его куда-нибудь сюда, так, давайте садимся, и, ребят, давайте мы поехали в нашу деревню, ура, наконец-то, ребята. Ну, а всем спасибо за просмотр, всем, ребята, пока, до скорых встреч.